Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова, ваш личный юрист и финансовый консультант. Ведь наверняка есть среди ваших знакомых те, кто все время заманивает поучаствовать в том или ином проекте. Давайте поговорим прямо сегодня о том, как отличить здоровый бизнес MLM от мошенников. В первую очередь вопрос вы должны задать, какой товар или услугу я получаю взамен у здорового бизнеса вы получаете набор косметики или бытовой химии, а может быть, пользу долгосрочного страхования жизни, когда вы сможете просто пользоваться услугой и получать выгоду от использования. Второй вопрос, который вы должны для себя ответить. Получаю ли я окупаемость использованием этого товара или могу просто реально окупить этот товар на рынке? У мошенников зачастую нет. Зачастую вы должны привлекать людей, клиентов для того, чтобы у вас появилась прибыль. Что-то вам нужно делать. А в здоровом бизнесе простое использование продукта, который вы купили, вы уже получаете выгоду. Ну а если вам даже этот продукт не нужен, предположим, купили косметику, она вам не подошла, можно продать кому-нибудь из близких родственников и таким образом получить компенсацию. Ну и третьим вопрос, который вы должны задать. Скажите, а у клиента, а просто клиенты есть в этой компании? Или все клиенты являются ее дистрибьюторами, агентами, распространителями? В здоровом бизнесе, MLM или в сетевом маркетинге есть просто клиенты, которые голосуют с, э, своим кошельком за тот товар, который продвигает компания. А у мошенников так не бывает. У мошенников каждый клиент является ее агентом, распространителем. И это как раз-таки первый признак пирамиды. Будьте осторожны. Помните, деньги есть всегда. Главное научиться разумно ими управлять.